на канале Шарабара. Итак, проблемы с горлом вроде как закончились, однако, как я уже говорил, записываться могу сейчас только ночью, потому, дабы никого не разбудить ненароком, придется говорить тише, нежели я обычно, и ближе к микрофону. Потому, несколько ближайших роликов, начиная с трех предыдущих, придется несколько потерпеть то, что мне изменилась манера говорить. Ну, тут уж извините, куда деваться. И мы продолжаем рассматривать различные версии происхождения человечества. И да, не удивляйтесь, если мы вернемся к странам некоторым, которые затрагивались в прошлый раз. Это нормально. Греция. Реки верили, что человека создал Прометей, который вылепил их из земли и воды. Постав против бога Атланта, Прометей научил людей читать, писать, обучил ремеслам. А позже выкрал для людей огонь с горы Олимп, за что и был жестоко наказан в печень прометай вечен. Да. Египет. Египтяне верили в целый пантеон богов, олицетворявших разных животных, растений, солнца и луну, океаны и моря. Египтяне считали, что бог Тах сотворил воду и сушу и остальных богов. Позже египтяне верили в бога солнца Ра и считали, что появились из его слез. Индия. Индусы считали, что появились благодаря самопожертвованию первого человека, Пуруши. Пуруша отказался от бессмертия и создал из уст своих брахманов, из рук, воинов, из ребер, крестьян, а из топ, эм, неприкасаемых, самую низшую касту, шутер кажется. Версия индейцев. По легенде индейцев, земля сначала была покрыта мировым океаном, но однажды с небес спрыгнула прародительница или прабабка всех индейцев атаенсик ее подхватили черепаха бобр Андатра и выдра Андатра добыла горсть земли и возложила ее на панцирь черепахи так возникла суша а доэник родила первых индейцев которые расселились по суше. Теория древних космонавтов В 20 веке была популярна версия о внеземном происхождении человека. Одним из родоначальников идеи палеоконтакта в 20-е годы стал Циолковский, заявивший о возможности посещения инопланетянами Земли. Согласно теории палеоконтакта, когда-то в далеком прошлом, примерно в каменном веке, Землю по каким-то своим делам посетили пришельцы то ли их интересовала колонизация экзопланет, то ли ресурсы Земли, то ли это была их пересадочная база сразу вспоминается книга пикник на обочине, ладно, но так или иначе часть их потомков обосновалась на Земле, возможно, возможно они даже смешались с местным родом хому и современные люди представляют собой метисов, инопланетной формы жизни и аборигенов Земли, основные аргументы, на которые опираются сторонники этой теории, сложности используемых при строительстве памятников древности, а также геоглифы, петроглифы и другие рисунки древнего мира, на которых якобы изображены инопланетные корабли и люди в скафандрах. Матес Агрес, один из основателей теории палеовизитов, даже утверждал, что библейские садом и Гамора были разрушены не Божьим кневом, а ядерным взрывом. Эволюционный креационизм. По мере развития науки, креационистам пришлось идти на компромисс с естественно-научными концепциями. Промежуточной стадией между теорией творения и дарвинизмом стал теистический эволюционизм. Теологи-эволюционисты не отвергают эволюцию, но считают ее инструментом в руках Бога-творца. Проще говоря, Бог создал материал для появления человека, род Хому, и запустил процесс эволюции. В итоге получился человек. Важным момент эволюционного креационизма является то, что хоть тело и менялось, дух человека оставался неизменным. Именно такой позиции официально придерживается Ватикан со времен папы Иоанна Павла II. То есть Бог создал обезьяна подобное существо, вложив в него бессмертную душу. Логично логикам. В классическом креационизме человек со времен создания не изменялся ни телом, ни душой древние религии и религии востока шумеры и египтяне полагали что человек создание богов при этом в качестве материала для создания первого человека уверенно называлась глина по всей вероятности это было связано с тем что глина была материалом распространенным пластичным и удобным для лепки одним словом идеально подходящим для создания людей примечательно что для замешивания глины при создании первых людей использовалась не вода а кровь причем кровь богов это приближало людей к божествам при этом египтяне считали что боги создавали людей не просто так а в качестве своих рабов да Даосизм же единственная на один момент в мире. Религия, где боги отсутствуют как класс, уделяет не очень много внимания созданию человека. Согласно этой религии, из первоначального хаоса появилось две энергии – мужская и женская. И все, что существует в этом мире – это плод взаимодействия этих энергий. Для людей исключение не делается. Христианство. Сегодня христианство – одна из наиболее распространенных в мире религий. Кроме того, эта религия оказала огромное влияние на культуру многих стран на планете. И нет ничего удивительного в том, что именно христианский миф о возникновении человека приобрел широкую известность. Процесс сотворения мира описывается в первой части Библии. Согласно христианству, человек – это последнее божье творение, что позволяет считать его творением наиболее совершенным. Первый человек, Адам, был создан из праха земного, после чего Бог вдохнул в него жизнь и поселил в райском саду. В задачу Адама входила в сада и придумывание имен всем существующим на тот момент животным. Вскоре Адаму была дана супруга, дева. Для ее создания Бог использовал ребро Адама. Да, девушки, это ребра. Замечательно. Лишь два дерева Бог запретил трогать – древо познания добра и зла и древо жизни. Однако, под воздействием змея первые люди обошли запрет, попробовали плод с первого древа. Это, как бы так сказать, немножко так огорчило и разгневало Бога, который прогнал Адама и Еву из рая. Эта история хорошо отражает суть религии, основанной на покорности и послушании. За нарушение запрета люди стали смертными, Еве было предречено в муках рожать детей а Адаму в поте лица работать. В дальнейшем жизнь первых людей была безрадостной и полной страданий. Но свое предназначение они выполнили и стали родоначальниками человеческого рода. Родив двух сыновей, один убил другого, за что был изгнан. Не, ну потом они родили еще одного ребенка, тоже мальчика. И пошел род людской. Н да, инцест дело семейное. Однако, гораздо менее известна легенда о первой жене Адама – Лилит. История об этом браке в Библию не вошла, но упоминается в каббалистической теории. Лилит была создана Богом так же, как и Адам, поэтому считала себя равной мужу и не желала ему подчиняться. Она сбежала. Ну, точнее, улетела от Адама, но была настигнута и наказана ангелами. В результате первая жена Адама превратилась в демоницу, которая специализировалась на убийствах новорожденных младенцев и рожениц. Несмотря на то, что она была первой женой, род ее прервался, поэтому про матерью человечества считается именно Ева, которую Бог создал уже с учетом прежних ошибок. Буддизм. В этой религии нет как такового мифа о происхождении людей и мира. Здесь главенствует идея постоянного перерождения вселенной, которая появляется с самого начала. Этот процесс называется колесом сансары. В зависимости от кармы, которую имеет живое существо, в следующей жизни оно может переродиться в более высокоразвитое. К примеру, человек, который вел праведную жизнь, в следующей жизни будет либо снова человеком, либо полубогом или даже богом. Тот же, кто имеет плохую карму, может вовсе не стать человеком, а родиться животным или растением, или даже неодушевленным существом. Это своеобразное наказание за то, что он прожил плохую жизнь. О самом появлении человека и всего мира в буддизме нет никакого пояснения. Викинги, Скандинавские мифы о происхождении человека не так известны современным людям, чем те же греческие или египетские, но они не менее интересны. Они верили, что вселенная появилась из пустоты, а остальной материальный мир возник из туловища обеополого великана по имени Эмир. Этот великан был взращен священной короной, а удумлой камни, которая анализала, чтобы получить соль, стали основой для появления богов, в числе которых был и главный бог скандинавского мифологии Один. Отец и его два брата Вилли и Ве убили Имира, из тела которого и сотворили наш мир и человека. Иудаизм. Это первая монотеистическая религия в мире, из которой берут свое начало христианство и ислам. Поэтому во всех трех вероучениях миф о происхождении людей и мира похож. Иудеи считают, что мир был создан Богом. Однако есть некоторые расхождения. Так, некоторые считают, что небо было создано из сияния его одежды, земля же из снега, находящегося под его троном, который он бросил в воду. Другие же считают, что бог сплел воедино несколько нитей, две – огонь и снег – использовал для создания своего мира, и еще две – огонь и вода – пошли на создание неба. Позднее был создан и человек. Такие вот они, версии происхождения человечества. Насим позвольте откланяться. Счастливо.